Прошло две недели с той самой громкой драки, которая произошла между Григорием Лепсом и петербуржцем по имени Дмитрий. Почти после недельного разбирательства стороны решили прийти к перемирию. Стороны официально уведомили суд о своем решении. Сообщается, что исполнитель хитарюмка водки» возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке. Эту информацию уже подтвердил адвокат потерпевшего. 12 декабря. Должно было состояться опознание народного артиста по фотографиям, чтобы дальше продолжить расследование уголовного дела, но адвокаты уведомили следствие, что стороны договорились. Ранее адвокат Дмитрия делал громкие заявления о том, что мужчина хочет добиться справедливости, и припоминал громкое дело с участием Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Сам потерпевший не давал интервью и говорил, что всеми вопросами занимаются его адвокаты. К слову, супруга мужчины беспокоилась за здоровье мужа. По ее словам, Дмитрий не мог дышать носом из-за травмы, поэтому им несколько раз пришлось обращаться к врачам. Более того, женщина рассказывала, как первые несколько дней сидела рядом, держа телефон в руках, потому что боялась за здоровье любимого. Напомним, драка произошла 3 декабря около ресторана на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Григорий Лепс приехал туда после концерта с вместе охранниками. В определенный момент к исполнителю подошел посетитель. Вскоре между ними произошел словесный конфликт. Артист и клиент заведения вышли на улицу, где устроили потасовку. Кадры рукопашной моментально разлетелись по сети. Ни сам Григорий, ни его охранник не комментировали сложившуюся ситуацию.